Говорят, что когда Манджушри, один из учеников Будры, уже то хотя под деревом, под которым он сидел, стало осыпать его цветами. Хотя в это время года деревья не цветут. монация. В своем метафизическом значении противоположна эволюции, но едино с ней. Наука учит, что в физиологическом смысле эволюция представляет собой такой способ зарождения, когда зародыш, развивающийся в плод, уже предшествует в родителях. Причем развитие конечной формы и особенности зародыша определяются природой, и что, как и в космологии, процесс протекает слепо, являясь результатом соотношения элементов и различных их соединений. Оккультизм учит, что это лишь кажущийся способ. Истинным процессом является эманация, руководимая разумными силами согласно непреложному закону. Поэтому, когда оккультисты и и свято верят в доктрину эволюции, как она была сформулирована копилой эмана, они скорее эманационисты, чем эволюционисты. Никогда доктрина эманации была всеобщей. Ее преподавали как александрийские, так и индийские философы, египетские, халдейские, греческие иерофанты и даже иудеи. Поскольку лишь из-за умышленного неверного перевода древнееврейское слово «АСДТ» из «Септуагинты» было переведено как ангелы, в то время, как оно означает эманации, ионы, точно так же, как и у гностиков, Действительно, во второзаконии слово «АСДТ» или «АШДТ» переведено как «огненный закон», тогда как верный перевод этого отрывка должен звучать «из его правой стороны исходил не огненный закон, но огонь согласно закону». То есть огонь одного пламени передается и подхватывается другим, как по полосе легко воспламеняющейся субстанции – Именно это и есть эманация, как показано в разоблаченной езиде. В эволюции, как ее теперь начинают понимать, предполагается, что во всей материи присутствует импульс к достижению более высокой формы. Предположение, ясно сформулированное Ману и другими индийскими философами глубокой древности. Древо философов иллюстрирует это в случае растворения цинка. Разногласие между последователями этой школы и эмонационистами может быть кратко сформулировано следующим образом. Эволюционист прекращает исследование у границ непознаваемого. Эмма-национист верит, что ничто не может эволюционировать или, как означает это слово, покинуть чрево или родиться, если только не будет изначально существовать в свернутом виде тем самым указано, что жизнь происходит от духовной силы, стоящей над всем.